Ты хочешь сказать снай. Серьезно? И вот это вот ты называешь сценарием, так? Ну, ну да. Не густо. Ну да ладно. То есть официально и очень качественно. реально? Вау! Сейчас все сделаем. Это было не планово. <тургут> На этот микрофон и работаем. Нормальный микрофон. А, Один, два, десять. <тургут> Тоже не работает. Раз, два. Раз, два. Ноль. Ноль. <пирает> Вы разговариваете по-русски? Вы говорите по украински Do you speak English? Вы разговариваете по белорусски Sprechen ze dache? Parle в Francae? Дорогие друзья, с я вас. Мы что-то кое-что недавно так и мутили с этим приветствием. Хэй с вами я вас. И знаете что? Вы не знаете, я не знаю. Че, собрались, расходимся. В сегодняшнем видео я снова не смешно шучу. Впрочем, ничего нового. И в сегодняшнем видео я решил немножко прокачать свой мозг на иностранные слова. Сегодня мне будут давать иностранные слова, и я буду пытаться их своей вот этой вот головой, которая вот это вот моя тут голова, вот она. Да ладно! Перевести слова на наш великий русский язык. Буква Р мне никогда не подводит. В первом видео на эту тему, я хочу, чтобы оно вышло хотя бы в двух частях, я буду пытаться перевести слова с украинского языка. Так что не будем тягнуть кота за то самое место. Поехали. Что такое намысто? Намысто. Намысто? Украинскую типа, слёго намысто. Каюто? Нет. Дорогое. Может золото? Мне, мне кажется, что это корыто. Какой-то тазик. Ну это действительно. Да это не на мысли. Дорогой карто, да? Дорогое карыто. А, может, какой-нибудь. Um... Не знаю, даже. Я без понятия. Ну носит его, женщина. Цепочка? Ожерелье? Молодец. Молодые. Пикагляд? Да. Пик... Пикагляд? Это человек? Каждое утро, каждый вечер. Может даже день. Это, это, это человек? Это человек. Это э, вещь. Вещь. Есть у, во всех домах. Это телевизор? Я не знаю. Какой-нибудь... Что я вижу каждый день? Я вижу... Кота. Это э, вещь. Кота. Каждый день, когда ты в утро просыпаешься, вот идешь куда-то там. И благодаря этому ты можешь чесаться там. Зеркало. Да. Колокуйка. <связь> Я знаю, что это. Да это. <связь> Зажигалка. Вожи. Уж? Нет. Ну, это не живое существо, не живое существо. вообще. А Важно, может. Для это может, например, Ключ в Майнкрафт. Ну. Ну, потому что, в общем, дверь. вещи. Ключ? Рука, ну, на рукой открывает? И это подсказку. Включить <как> вещи, ты, ты, ты <как> в Майнкрафте. Ну или там... Детапоев. Нагружу и дверь. Кнопка. Рычаг. Да. Что такое кватырка? Кватырка? Может, квартира? Нет. Кватырка. Какой-то типа тарелки что-то? Нет. Дырка может где-то там в доме? Ни на себе! <свист> чё там закрытики. Какого-то бывает. Мы на улице. Ква... Что-то. Лягушка, может? Нет. Кватырка. Ну, так написано кватырка. Кватырка. Ну, таса есть квартира, но это не квартира. Не да. Это форточка. Форточка? Парасолька. Что парасолька? Парасолька? Рассол какой? Не. Рассольник. У -у -у. Соль. Не, соль это силь. Да Не я сдаюсь. А Сонька? Да. Смотри, вот там. Что? Что а, Лампочка? Нет. Ну я понял, но ну, я забыл, как называется. Зон. Да, вот зон. Зонтик это. Иржа. Как? Это рожающий конь? Какие представители здесь словом? Иржа, у меня это остатки, это рожущий конь. Ладно, значит, давай. Это не ложить, вообще не животное. Ага. Как бы... Остается на, например на металле. Mm -hmm. типа, типа осадка такого. Например, ожог, там все хуже снимает. А вот на металле такая фигня. Сейчас, вот детственный языке, но я не могу вспомнить, как она называется. Это когда, например, а, то есть, если будет долго лежать под, например, вот железо под дождем, это будет. Да. Как она? Ну! Давай. Сейчас не помню. На Р. На Р. Так это означено? Чисто Правильно. Четко. Хмая чёс? Хмая чёс. Хмая. Это, это уже сразу понятно. Ну, так... ну хмая чёс-то понятно. Хмая это туча. чесать да. Не басков? Да. О гениан. Зошит. Зошит. Подружка, может, какая-нибудь, я не знаю, Зошит. Это в школе раздают. Пендюлей? Я в школе. не не Да. Нормально. Штрык. Штрык. Штрык. Ну, практически. Что-то острое, да? Ну да, это острое. Не, ну оно может быть и острое, а оно может быть и нервное, в зависимости от того, как его используешь. А что он делает? Он, если есть, то ему можно спасти человеку жизнь. а а Это вот шприц? Да. Да. Породилья. Пародия, может? Нет. Породили. Породили, породили, породили. Я по, Я смотрел рекламу одну. Когда я был на Украине, там была одна реклама. Там было типа, скушай яблочко, белоснишка. И вот такой мужской голос. Белоругилья. Ведь прудьби зизлочинайже. Мы даже забудем. Породили. Параноик? Ну, дай подсказку, это женщина. Твоя Нет. Вроде <свят> это тело очень важное в ее жизни. Замуж что ли выходит, не ест Очень важно в ее жизни. <свят> <свят> Мужа себе ищет. Не. Это свекро. Не свекрок. Это. Продолжает в рот. Росывается? Да. <свят> Я сразу думал, что это пародия какая-то, да что-то, чтобы это было, ну, роженица, это. Гудзик. Это человек? Не. Нет? Часто. Папюшон? А ну Оно конкретно вот в куртках, в кофтах есть, например, в ну, кофты? в кофтах. Давай, например, ну, в пиджаках что есть? Карманы, внутренние. Не-не-не. Равненько вот так. Вот так. Это, а, это... Застежка молния. Ну, практически такая другой чуть-чуть. Собачка это вот. Не-не-не, не собачка. То же самое тоже застегивает, но. Другое. Не молния, а. Психутых молнии. Пугаются, что ли, да. Ж... Да? Жодный, Жодный, Жодный. Жодный может. Может какой-то, ну, где-то. Джанглюр. Жрав. Может. Это уже начинается в русском языке. Там как бы два слова можно сказать. А ты чуть это послала? Гениально! Подожди, вот смотри. Бывает человек, например, у которого нет друзей. Ну mm. Но есть же человек, который... у него есть друзья, и кто это? Какой он? Ну, no, pues, этот, типа, друзей? Нет. Uh. Бывает человек без друзей. Кто он? Ну, no, он кто? Белая ворона? Нет если на языке там бывает человек, у которого есть друзья, все есть и он такой ну он... ну как душелюбный песня Валера есть, ой, да, Валера вроде. я никого там, не знаю не одинокий его. Не, а, не, не, не одинокий, не один? да, не один ну что, ребят, я без шапки и, увы, к концу подошел этот видосик. То чувство, когда не может даже придумать прощание. Огромное спасибо, что смотрели. С вами был я, Вас, и Вова. Скажи что-нибудь хорошие. Кукусики. Увы, он только что вот как раз-таки вот буквально вышел. Огромное спасибо, что смотрели. Всем удачи.